Вы знали, что волосы на лице обычно в три раза толще волос на голове? Друзья, в сегодняшнем видео у меня 10 странных фактов, касающихся бритья. Первый факт. У мужчин и женщин одинаковое количество фолликул на лице. Причина, по которой у мужчин растет борода, а у женщин нет, связана с гормоном дигидротестостерона. Далее у среднестатистического мужчины с бородой на лице 30 тысяч волос, большая часть которых сосредоточена над верхней губой и подбородке. В среднем борода растет со скоростью 1 сантиметр в месяц. Следующий факт я нахожу весьма интересным. Распитие алкоголя ускоряет рост щетины. Причиной этому служит тестостерон DHT. Алкоголь превращает его в гормон, который ускоряет рост волос. Мы не нашли, какой именно алкоголь влияет больше всего на это, кроме случая с пивом. Пиво улучшает циркуляцию. Я не знаю, каким образом они смогли это выяснить, но пиво увеличивает рост бороды. Раз мы начали говорить о бороде, давайте поговорим о налоге на бороду. В 1698 году Петр Великий хотел модернизировать Россию и внедрил большой налог на бороду. Если тебя видели с бородой в городе, то полиция могла подойти и спросить разрешение. Если у вас не было его с собой, то вас могли обрить прямо на месте. У меня для вас есть еще немного сумасшедших дат для размышления. Мужчины начали бриться и следить за Четиной 30 лет до нашей эры. Они использовали ракушки. Зубы акулы и острые камни. Также они выщипывали бороду на протяжении тысяч лет. Юлий Цезарь предпочитал выщипывать бороду. Для меня это звучит мучительно больно. Уж я-то бы точно пропустил эту процедуру. 29 600 лет. Вот сколько времени доминировала опасная бритва. В различной форме, от меди, бронзы и золота. Опасная бритва была всегда. Первая безопасная бритва была изобретена в 1762 году. Это было обыкновенное покрытие, которое защищало большую часть лезвия, чтобы порез не мог быть глубоким и не причинить сильного вреда. Для меня очень странным является тот факт, как изменилась терминология. Вот эту штуку мы называем картриджная бритва. Мы узнаем ее по картриджной головке, которая снимается. Но технически безопасными бритвами мы называем такие картриджные бритвы. Электробритвы появились в 1928. -м. Им уже 90 лет. Одноразовые бритвы стали популярными в 60-х. Они в ходу уже почти 60 лет. Каких-либо суперинноваций в бритье не было уже 50 лет. Следующий странный факт растительности на лице. Военные по всему миру и полицейские запрещают бороды. Почему? Это связано с рукопашным боем. Во время драки не очень хочется, чтобы кто-то схватил тебя за бороду. Но в 30-х военным запретили бороды для того, чтобы противогаз плотно прилегал к лицу. Следующий факт связан с мифами. Когда мы бреемся, наши волосы не становятся толще. Это так кажется, что они более жесткие. Это потому, что мы срезали под корень. Если присмотреться, то кончик волоса тоньше, чем основание. Давайте поговорим о бровях. Часть растительности на лице, о которой большинство людей даже не задумывается. И мало кто знает эти две причины, зачем они вообще нужны. Кто-то из вас может знать первую причину – защита. Брови защищают глаза от солнца, и когда мы потеем, они отводят под в сторону. Вторая причина – они знают немногие. Брови помогают выражать эмоции. Так, например, когда вы смотрите и вдруг огорчаетесь, ваши брови сдвигаются. Они играют большую роль в невербальной коммуникации. Вот для чего они нужны. Следующий странный факт о растительности на лице – это большой фетиш, которому увлечены мужчины последние тысячи лет. Многие, наверное, подумали о недавнем хипстерском тренде, но если взглянуть на историю, то это повторялось снова и снова. Посмотрите на президентов Америки. Кто из них был с бородой, а кто нет? И как это менялось? Следующий странный факт растительности на лице. Соревнования по отращиванию бороды на самом деле масштабные. На одних соревнованиях в Техасе в 2017 году принимало участие 750 человек из 33 стран в 27 категориях. Как для мужчин, так и для женщин. Эти соревнования проходят раз в два года. Так что у вас есть время, чтобы отрастить бороду. Следующие будут проходить в Европе. Следующий странный факт растительности на лице не могут обвинить в измене. Если мы вернемся в 1533 год, сэр Томас Мор решил не присутствовать на коронации Анны Болейн. Он решил взять ее голову. И когда он говорил с палачом, он отметил «Моя борода не была замешана в преступлении, можем мы не вмешивать ее в это дело». После чего отрубил голову без того, чтобы отрезать бороду. Следующий странный факт растительности на лице связан с тем, что люди не единственные существа, у которых есть растительность на лице. Все знают. Лев, король джунглей, императорский тамарин, высокогорный крупнорогатый скот Шотландии, львиные макаки, а вы знали, что орангутаны уникальные приматы, которые могут отращивать бороду. Следующий странный факт растительности на лице стоит за историей бороды Фиделя Кастро. До революции он брился начисто, а после революции отпустил бороду. Когда его спрашивали почему, он рассказывал, что сэкономит 15 минут в день. И 10 дней в год, которые я могу посвятить тому, что буду лучшим революционером. Это, конечно, отличная история для революционной пропаганды, но когда на интервью Барбара Уолтерс спросила его о бороде, оказалось, что его любимые бритвы производились в Америке. И их перестали поставлять, поэтому он перестал бриться. Вот мы и узнали несколько фактов. Но вы знаете, как правильно бриться? Тогда, друзья, посмотрите это видео. В нем я рассказываю о семи шагах идеального бритья. Еще один человек, который облагал налогом на бороду – это королева Елизавета Первая. Если у вас была двухнедельная щетина, то вас уже могли оштрафовать. Но я вот не понимаю, как они могли определить, что щетина уже две недели. Эту тайну я уже точно никогда не узнаю.